Рыбаки приехали по поросят, а вы рыбаки, да? Да, да. А и да. а будете, может, и канал открывать про рыбу, да? Ну, вы правильно догадались. В этом году планируем О. канал. А, диви. да, конечно, свобода. оно еще подмерзло, да? Ну да, ну. Ось сюда, хай так. Давай, давай, давай, давай. В принципе, Харе. Хорош, хорош. Надо будет соломку кинуть им. Ну Вы кинем, что там, замустили. открывайте, показывайте. Мы им замостили в принципе. А, то у вас тут як это? Как як... положено. И вот так что сделаем. И соломы Запах будет в машине. Ну а что делать? Вот, видите, как хлопцы приготовились. Это <laughs> они не соберут родителям. А батьки откуда? С да. Поедут. Так, как вас звать, скажите? Дима. Дима, для Вова. Димон и Волка. приехали из Харькова, а берут с Так что сейчас солома приносим. И планируете открыть свой канал, да? Ну, в планах, да. Думаю, да. Про рыбу. Ну да, они же сейчас и тоже начнут, то есть сядь, то... А тут. В машине будет запах. Я вижу, задешь и так... Чуть не удаваюсь. Yeah. <laughs> так, вывозил. Ой, мысль. Две свинки буду и два кабанчика. Да, да, без хвоста, да? да и кастрирование кабанчика и безхвостя. Это кастрирование кабанчика? Конечно. Ну ты даешь. Это кабан. Стоим 31 день. А вес 10 плюс. Это тоже кабан, и сейчас одну свинку. Да, да. да. Вот. А. Две девочки пацанов. Да. Ты поменьше получила, наверное. Ручные. Ты самый ручный. Не, вот А это махарька, да, забираем это. Все какие-то контакты на эти шроты Да. Ну так стоевый шрот тебе ж надо. И премикс. Все потом. А пока купи мешок предстарта. А дыра. Да сейчас, сейчас я скажу, ты. Ну да, по пути ж по... У еще дома четверо делилось. Еще четырех, да? Но они покрою по так. Мы не дры, ещё чего они ничего, поноси поросет не вони едят они хорошо. Просто чтобы уже не запоровались сейчас. Ну я понял, предстартом начать. Так? Конечно, так. Да. А потом плавно переведете на свій. А если тут у тебя пляп, вони уже начнёт драться. Потом батики на цьом, на экструдере. А, а, ну, ну, вот, вот роблять. Мешают кальций, пропорция шины, все Я понял. Вот ну, уже ж потом вони они плавно переведут на сви. Правильно? Ну да, они придут до да, нас. Ну, переведут с старта понял, постепенно. Вот я это ваша думаю, стенка, нет, да? Да, это, наверное, не надо. шторочку хоть просто, Да, зачем? Да, нет. Можно их просто так накрыть. Вот так. Да. И хай там. И вот так. Да, вот так. И Пятачок переживая. Все, пошкварили. А, давай нормально. Андрей, тут буксует вечно. Ну, ну да, шевролетный. Форт. Приехали хозяева под кидышей. Идут за нами. Сопровождаем их. Встретили на въезде. И сейчас сопроводим их додому. Ну и отдам их два поросенка, две свинки. Белых две свинки. Они хотели, насколько я помню, белых две свинки купить. Он сказал, что белые две свинки нам надо. Ну, может, нас на свиноматку людям. Ну, сейчас поспрашуємо. Приедем додому, попитаем. Как вы видите, у нас в новой водолаге жизнь бьет ключом. Сегодня у нас суббота Люди выбирались из поселков из районов проезжали в главный район БГТ Новую Водолагу. Мясных магазинов у нас не знаю сколько штук 6 или 7, а может 10 да? Ну много мясных магазинов Короче прям домой в Карпатские горы. Добро пожаловать Forever Карпаты. И вот так вы едете, как по поросят а так сюда. раз сразу проезжаете кучку навоза слева. Эка забрали за три годика и поворачиваете вправо. Собачки закрыти. Приехали хозяева э, под кидышей, привезли нам вот такой сюрприз. Киевский торт. Кстати, мой самый любимый, это киевский торт. Так мы угадали. Угадали, вот так. месяц назад мне чуть меньше, они сюда проезжали. Ну, я вам скажу, на нас свиноматки эти нормальные будут. Ну, ваши ушасти, на нас и торчком, у вас ландрасы. Так, Та хай там, я туда, уже вы не брали эту свинка и свинка. Хорошие такие вот. Да, едят вообще классно. Сами едят хорошо. Кстати, у нас Предстарт гранулы. Нет, так хорошо, конечно, предстарт. Они предстарт и едят. Вот, друзья, бачите, харьковская элита приехала, хозяева. И люди не бедные, а занимаются свиномодством любят это дело, не цираются, не стыдаются. Вот так мы нашу историю с подкидышами заканчиваем. Да, остався мне с подкидыша один грижовик. Ну, он мне самый большой нравится. Он такой широкий, сбитый, ну правда с грижей. Ну, если с грижей, я думаю, килл до 60 до кормлю, да? конечно должен быть Чин... когда-то был с грижей. очень большой большой вырос а и грыжа была просто большая да сзади да. Была, висела, висела а так. у вас внизу Снизу было. паховая была ну и пупочная пупочная, пупочная да а у меня сзади получается паховая. Да, ну я думаю пойдет я его так не буду не важить не тягать чтобы не Хай. это ты вот это хозяева подкидышей вот к ним я ездил, позвонили По мне. Стасу, обезьянки, спасибо Вики. И всем зрителям. Да, и зрителям спасибо. За комментарии, за добрые, хорошие, спасибо вам. А сколько у вас свиноматок на данный момент? На данный момент еще нет Больше. А, то вот, одна вот ну, а та была, да. Сейчас будут гулять, вот буду двух еще. А, ты вот что я будет. бачу на откорме был, да? да? Ремонтне. Ну ты хороший, да. Так что.. Будем в будущем поросята обращайтесь в комментариях. Павел э, братов, да? Батагов. Ба, батагов э, аккаунт. Вот это ж хозяин. Да не, мы для себя только держим. Продавать. А не продаете, пожалуйста? Да, мало у нас маленький сарайчик, что там хозяйство маленькое. Да, да я бы не сказал. Да не, ну там. И мало. там, и там, что то не так показалось. Да. Ну что там, что там продавать? 10 штук мы выкармливаем, больше не помещается. А. Ну все. Благодарим вас еще И раз. И вам спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Виктория. До, до свидания. свидания. Вот так, друзья. На том и все, вот так и разобрались с подкидышами и нам хорошо продали 4 штук, что-то заработали, я думаю, никто не в обиде, так сказать, ну подумали, так будет сама лучше, так и сделали, нога очень болит, наступить прямо на носок не может, так что выгрузить, у меня еще Проблема, закинул багажник. Я не могу открыть багажник, а там уже два мешка БМВД. Старт. Ладова для поросят. Сейчас я его выкину. Потому что сейчас же будем стартовать Делать старт поросятам а я же вот это Тоже по почте Потому что считаю, что Лучше заплатить Вот допустим кто-то Кажем та за почту же надо платить За почту надо платить 100 гривен. ну, стартовый корм хороший, и, ну, как для меня, я считаю, лучше заплатить 100 гривень за пересылку, за два мешка я заплатил 209 гривень по новой почте, так я знаю, не будет ни срачки, ни болячки, а если поросята начинает дрыстать, то это, друзья, очень плохо. Вы скажете, это, это ты рекламируешь, потому что оно твоё. Я не один им кормлю ним много кто кормит и кто попробовал только на нем и Робимо Робим. Так как для себя, так же и для вас. Одинаково. Завод же не может. Ага на заводе. Так, это стасяну. Один мешок на линии отсыпали, а то все на продаж. Все, всем одинаково. Все старт, универсальная белково-минеральная добавка стоя того, что переплатить за пересылку 100 гривен. Стоя, я вам кажу, что стоя. Во-первых, я за запросил трат, бачу, как они растут. А во-вторых, А во-вторых, у меня киевский тортик до чая. Спасибо хозяевам подкидышей. Сейчас, друзья, пойду сало поем с подчеревины и с яйцами жареными, А потом тортик с чаем. Вот так скромненько, по-простому, по-ново-водолазски. Всем спасибо за просмотр ролика и всем пока. Счастливо!